Добро пожаловать на Бодегас Альтанца. Я Нерея Гусман, директор по маркетингу. Хочу представить вам одну из наших жемчужин. Вино Ле Альтанса Резерва. Одно из трех лучших вин в нашей коллекции. Мы специализируемся на винах категории Резерва. Для этого вина мы отобрали лучший виноград сорта Тимбромио. Со старых лос возраста более 50 лет. Мы сохраняем традицию производства вина, выдержки резерва. Хотя технология у нас особенная, в чем-то инновационная. Мы выдерживали вино 12 месяцев в новой бочке из французского дуба. Затем вино выдерживалось в тинос, дубовых емкостях, которую вы видите позади меня. Уникальный для резервы сияющий красный цвет с гранатовыми оттенками. В аромате характерные тона выдержки в дубовой бочке, оттенки красных фруктов, клубники, ежевики, какао, кружовника и кофе. Вкус вина богатый, мягкий, шелковистый. Вино рекомендуем подавать при температуре 15-16 градусов. Можно сочетать вино с десертами, например, яблочным ванильным пирогом. Это вино очень хорошо характеризует наш завод. Вино можно дарить лучшим друзьям и иметь у себя бутылку в запасе. Попробуйте это вино.